Сегодня 24 апреля 2020 года, я нахожусь в помещении стоматологической клиники 32 в Санкт-Петербурге, где идет прием только по неотложной помощи, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу, который по регламенту должен продлиться до 30 апреля. Тихо работают рециркуляторы во всех помещениях клиники, э, врачи в средствах индивидуальной защиты, дезинфектанты для рук э, во всех помещениях, куда может попасть пациент, э, регламент, разметка на полу. Все то, что предписано действующим законодательством. Но сегодня не об этом. Меня часто спрашивают на приеме пациенты, э, доктор, что же вы думаете э, о том, что сейчас происходит? У меня есть соседи, у меня есть знакомые, которые напуганы до такой степени, что они не выходят из дома ни за продуктами, ни за хлебом, а узнав, что происходит в больнице, их страх начинает превышать все мыслимые пределы. И в такой ситуации, ну, мне как врачу очевидно следующее. Вред от того уровня стресса и от того состояния страха, в котором находится большинство людей, учитывая, объем информации по коронавирусу, он конечно, на мой взгляд, причинит гораздо больше а, вреда этим же людям в состоянии, когда все эти ограничения будут сняты, и мы получим достаточно большое количество проблем, связанных с заболеваниями разного характера, но в основе которых будет лежать стресс, конечно же. Второе, что коронавирус от нас уже никуда не уйдет. Он будет жить с нами, он будет с он будет жить с нами, с человечеством, столько, сколько будет существовать человечество Нужно понять, что он с нами уже навсегда Пока не будет сформирован так называемый коллективный иммунитет Пока не переболеет большая часть населения планеты Говорить о том, что состояние вот, вот той опасности заболеть Или той угрозы, назовем это так которое существует сегодня, оно будет присутствовать. Поэтому коллективный иммунитет быть должен. Другой вопрос, что болеть им лучше в состоянии, когда больницы и все медицинские учреждения по всему миру, а не только в России, не находятся в том состоянии коллапса, в котором они находятся сейчас, а все-таки ведут тот плановый прием, в котором возможно оказание действительно помощи в плановом режиме ни в экстренном, ни в авральном, ни в условиях дефицита средств индивидуальной защиты, либо каких-то необходимых средств. А в условиях, когда все это есть, и пациент получает плановый прием. Поэтому э, я хочу сегодня сказать о том и обратиться к тем своим пациентам, э, которые в данный момент находятся на самоизоляции. Я полностью поддерживаю идею самоизоляции. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких, но относитесь к тому, что сейчас происходит, с долей понимания и спокойствия коронавирус это неизбежность которую нужно принять его не нужно бояться как чумы в свое время нужно быть готовым к тому что нам всем в той или иной степени рано или поздно придется им переболеть другой момент что когда мы с вами находимся в достаточно хорошем жизненном тонусе, когда мы поддерживаем свой иммунитет регулярными физическими упражнениями, прогулками на свежем воздухе, когда мы ведем здоровый образ жизни, как бы это ни звучало, а, соблюдая определенную диету, поддерживая свой рацион питания и самое главное, двигательную активность, то именно в таком состоянии а, сам процесс протекания заболевания будет более легким. Поэтому, находясь сейчас на самоизоляции, Постарайтесь включать в свой рацион больше фруктов, больше овощей, больше зелени. Пейте больше воды. Постарайтесь употреблять меньше сахаросодержащих продуктов или углеводов. И оставайтесь с нами.